здравствуйте друзья на дворе август месяц и пришла пора когда все цветет растет и готово к сбору урожая на этой неделе мы занимались сбором урожая с огорода разгрузили немного кусты перца баклажан и все эти овощи нужно как-то сохранить закатать на зиму, в общем, переработать и сделать что-то полезное из них. У нас два огорода, строительство дома, небольшое хозяйство подсобное и времени, конечно же, сейчас хватает на все, в том числе на монтаж роликов, это занимает очень много времени. От снятого материала очень много, но все это собрать в кучу нужно время. Поэтому сейчас я буду выпускать ролики пореже, чем раньше. А также в перерывах продолжается у нас стройка, отделка стен имитации бруса. Тихонечку дело продвигается и уже виднеется полоска финиша уже мы на финишной прямой в этом деле дело в том что нам до осени нужно поскорее закончить дела с обшивкой стен так как нам нужно завести дом отопления и все как всегда в один момент в один месяц в одно время Времени не хватает. Сегодня в ролике я вам хочу показать двухнедельных крольчат, которые также уже подросли. Я сегодня буду чистить маточники и покажу вам этих крольчат. Напомню, что у нас окролилось три кролики. Я показывала их в одном из своих роликов на канале. А сегодня вот крольчатам исполнилось 15 дней. Об этом в сегодняшнем ролике. Начинаем. Для того, чтобы почистить мне маточник, крольчат нужно с гнезда убрать. Я их пересаживаю всех в коробку и начну чистить гнездо, так как крольчата уже подросли и продукты их жизнедеятельности остаются все в гнезде. Вот так выглядит пустое гнездо, там немного сыровато у них, а вот они сами крольчата. Их 8 штук. Это крольчата нашей чернобурой. Ну и они, соответственно, такого же цвета. Серые, бурые, черные. Есть даже с пятнышками на голове, как и в прошлом окроле. Это такая у них особенность. Вот сколько всего было в гнезде. А это вот сырая подложка, на которой они лежали. Поэтому нужно обязательно чистить гнездо. Корольчатам сегодня 15 дней. И вот бывает, что я чаще чищу через недельку после акрола, потом опять через неделю. В этот раз я м, решила не чистить через неделю после акрола, когда они были недельные. Я вот почистила у них, когда им 15 дней исполнилось. Ну, вот. Такое вот было гнездо. А на место этого пуха и сена я сейчас постелю опилки. Эти опилки я взяла со стройки дома в лесу. Они у меня остались из-под рубанка. А так обычно мы опилки берем на местных пилорамах. Они достаточно мелкие, потому что там ленточная пила. А зимой я подстилаю сено, либо в перемешку. Вниз немного опилок, а сверху сено. Все, гнездо готово, сейчас мы посадим на место всех крольчат. Если почаще заглядывать в гнездо, то крольчата адаптированы к рукам, и они не так сильно реагируют на человека и на яркий свет, так как в гнезде у них темно постоянно, и когда открываешь, они бывают бегут, в разнообраз разбегаются прыгают но если почаще заглядывать такого не бывает вот они крольчатки у нас в чистом свежем гнездышке сейчас они немножко привыкнут к месту копилкам Потому что после сена им это непривычно. Тем более опилки имеют характерный запах дерева. Ну для кроликов это хорошо. Они любят все натуральное. Вот такие вот малыши. Их 8 штук. Вот я почистила второе гнездо. Это гнездо нашей снежки. Детки у нее беленькие все. Она у нас калифорнийка. Сейчас будем сажать на место детей. То же самое я сделала. Всю подложку из сена и пуха я убрала. А на место сена и пуха постелила напилки. Эта кролиха у нас достаточно агрессивная, поэтому я сажаю крольчат очень аккуратно. Она может тяпнуть меня за руку. Ну и крольчата немного... Неспокойные, бегают, прыгают. Ну вот и все закрываем. Ну и осталось почистить у меня гнездо у нашей молотилки, где один крольчонок. Вот он, он вот такой малыш. Сидит один, уже даже к мамке выходит. Ну гнездо здесь, в принципе, не сырое. Он здесь один сидит, ему тут, чтобы это все. Сейчас вот это место уберем, где он сидит. А пух, остальной. А оставшийся пух мы разделим, как здесь вот он и был. Не буду менять, пух не буду убирать, здесь все сухо у них. Вот, ага. вот оно, он уже к мамке сюда выходит. Малыш. Крольчата в чистоте, овощи в банках, а мы собрались в лес за грибами. А также нам предстоит убрать яблоки и остальные овощи с огорода. Мы пошли работать, а на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите, смотрите новые видео. До новых встреч! Пока-пока!